Привет! На связи с вами Дежда Шедрофина и сегодня я хочу поговорить о тебе и о деньгах. Возможно, у тебя такая ситуация, что ты сейчас очень много работаешь, ты прикладываешь максимум усилий, ты просто надрываешься, но денег в твоей жизни больше не появляется. Возможно, ты зарабатываешь даже какие-то деньги, но да больше но они когда-то была постоянно у тебя исчезают появляются какие-то важные нужды что тебе опять же не хватает денег и сегодня мы поговорим о том как же привлечь деньги в твою жизнь для того чтобы тебе они приносили удовольствие а ты не просто бахал как лошадь сказать что я не являюсь экспертом в области денег или до да, притяжения денежной энергии я делюсь исключительно только своим опытом потому что у меня в жизни был такой определенный до да, финансовый потолок когда я просто надрывалась чтобы заработать денег больше но больше денег не становилось, и у меня вселенная их постоянно куда-то забирала на другие нужды и мне в свою очередь очень сильно помогла одна фраза, которая дала мне понять, что деньги это не просто бумажки, потому что да, у нас огромное количество стран и в разных странах есть бумажки, которыми можно пользоваться, но деньги это эквиваленты энергии, которую ты отдаешь миру. И чем больше внутри тебя энергии, чем больше ты ее отдаешь, тем больше получаешь. Задумайтесь сейчас об этом. И очень часто мы опустошены, у нас нет этой энергии, соответственно, у нас нет этих денег. И что же делать для того, чтобы этой энергии в твоей жизни становилось больше, и деньги приходили в жизнь? Однозначно нужно поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Но если серьезно? то первое, друзья, это перестать критиковать других людей и себя. Очень часто, когда у нас мышление бедного человека, мы критикуем особенно успешных людей или успешных женщин, если говорить да про женщин, что мол, ну понятно, она в этой жизни сама ничего не сделала. У нее там муж ей заработал или еще что-то, или раньше очень да, часто слышала от мужчин, особенно когда женщина едет на очень дорогой тачке, ну понятно, она насосала. Или ей повезло, у нее там наследство. То есть мы постоянно негативами критикуем других людей. Отследите это за собой, если в твоей жизни, да, такое. Ведь это отнимает огромное количество энергии и, соответственно, деньги в твоей жизни тоже будут, да, уходить. И вторая категория, и я да, в свое время тоже к этой категории относилась, это критика себя, то есть семья, практиковать это вообще, и внешность не такая, и речь не такая, и разговариваешь ты не так. Так вот, когда ты критикуешь себя, ты забираешь у себя еще больше энергии, у тебя опять же деньги из твоей жизни начинают уходить. Что еще да, забирает большое количество сил? Это установки, связанные как раз-таки с деньгами. На самом деле для меня это было открытием, потому что в свое время, когда я уже начала да, это делать, прорабатывать с психологом, коучем, я выяснила, что у меня есть, например, такие установки, как буду зарабатывать больше мужа, мы с ним разведемся. Мусор после шести вечера выносить нельзя либо много денег, да, муж будет гулять, женщина будет там страдать. Грубо говоря, лучше быть бедным, но счастливым, чем богатыми и несчастными. То есть деньги – это зло. И второй момент, это на котором я до себя тоже поймала, это то, что я говорила очень часто: у меня нет денег, или у нас в семье нет денег. Возможно, вы сейчас знаете из себя. Если у тебя есть ребенок и ты идешь с ребенком да, в очередной раз в магазин, ребенок хочет скупить все, что ты чаще всего ему говоришь. Я поймала себя как раз таки на мысли, что я и говорила, «Илья, у нас нет денег, я не могу тебе это купить, у меня нет денег». Хотя на самом деле деньги-то у меня были и были на другие нужды, но конкретно на покупку, да, не было. Но я же говорю, да, вот эту вот фразу, что денег нет. Вот такие вот, да, казалось бы, мелкие вещи, они очень сильно забирают у нас энергию. И когда ты говоришь, что «у меня нет денег», то, естественно, этих денег у тебя тоже не будет. И обязательно фразу «нет денег» нужно заменить на то, что, да, на что-то другое. Например, «я куплю тебе это в следующий раз». Самое главное, если вы говорите «в следующий», то, опять же, да, это нужно сделать, а не просто, да, говорить. Либо, что у меня нет денег на конкретно этот продукт, да, у меня есть деньги, но конкретно, да, на это у меня нет. Если у вас есть какие-то другие, да, варианты, то обязательно делитесь в комментариях, мне будет приятно почитать. И э, как вы вообще говорите в такой же ситуации, например, с ребенком, когда он что-то просит? И вот эти вот, да, вот эти вот вопросы, установки, друзья, надо обязательно прорабатывать. Либо обратиться к специалистам, либо найти какую-то да, информацию на YouTube-канале. Я прорабатывала свои эти установки в приложении Прорыв в игре про деньги. И момент номер три, друзья, когда ты собираешься купить себе что-то, предположим, хочешь купить себе какие-то, да, сапоги или сумку, ты откладываешь на это деньги, ты хочешь купить. И тут происходит такая ситуация в жизни, надо, да, что ты думаешь, ну, наверное, сапоги немного, да, там подождут. То есть ты постоянно забываешь про себя, ты постоянно делаешь какие-то другие вещи, ты думаешь про ребенка, про мужа, про близких, там, знакомых. И у тебя всегда есть... Кто-то, но ты боишься, да, тратить деньги на себя. И самое главное, что если ты уже себе дала некий, да, запрос во Вселенную, я хочу, да, себе эти вот сапоги, если ты себе ставишь эту цель, то ты в любом случае эти сапоги должна купить. Иначе это опять же минусы с твоего бюджета. И если ты планируешь, да, то тебе Вселенная дает эти деньги, ты ими, ими не пользуешься, то до свидания, у тебя этих денег и не будет. И, друзья, Конечно же, четвертый момент — это огромное количество девушек боятся даже предположить, что у них в жизни может быть что-то по-другому. Например, что да, она поедет там в путешествие, что она купит себе классную сумку. Мы не то чтобы да, не можем позволить потратить себе деньги, мы даже э, подумать, предположить себе в мыслях этого не можем. И вот самое главное начать хотя бы с мысли, подумать о том, что когда-то у меня появятся деньги, я куплю себе вот это, я хочу вот это. То есть развивать свои хотелки. Зачем? Проходить деньгам вашу жизнь, если у вас и так все хорошо, если вы даже в принципе ни о чем не мечтаете. В свое время я себя поймала на этой мысли. Я проходила тренинги по личностному росту, и там было задание как раз-таки потратить виртуально деньги. Я поймала себя на мысли, когда я дошла до планки 5000 долларов, и мне надо было потратить их за день на себя. Я не понимала, куда мне эти деньги вообще тратить. Я уже и так все купила себе визуально. А зачем? Зачем мне больше денег? То есть я всегда стремилась зарабатывать много, а зачем, если я не знаю ради чего? Поэтому развивайте свои хотелки, обязательно думайте, что вы хотите купить на заработанные деньги. И самое главное, не жалей деньги на себя. Даже если у тебя сейчас тяжелая ситуация, все равно балуй себя обязательно. Ходи на маникюр, ходи в салон, да, пусть по чуть-чуть, но делай себе, да, какие-то небольшие подарки. Если пока сложно, конечно же, с деньгами. Но не старайся экономить на себе. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал и делись с друзьями или подругами. Возможно, им будет это видео полезно. И до встречи в новых видео.